Ну вот, буквально за час я заработала более 1000 рублей, а если бы точнее 2000 рублей. Вот как вы видите, заработанные деньги 2000 рублей поступили на мой кошелек. Как заработать свою первую 1000 рублей за час ты узнаешь в этом видео. Ты сможешь зарабатывать точно такие же деньги на полном пассиве. Так что обязательно досмотри это видео до конца. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект BitMoney.Capital. И в этом же видео сделаю первую выплату с проекта. Тем самым мы проверим проект на платежеспособность, так как начисление по депозитам каждый час. Желаю всем приятного просмотра.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 Итак, давайте все по порядку. Это свеженький проект, который запустился сегодня буквально пару часов назад. В проекте BitMoney.Capital мы можем легко и просто зарабатывать от 120% до 700% прибыли за 24 часа. И каждый час мы можем выводить свою прибыль на любую платежную систему.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 Друзья, также из калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете инвестировать 10 тысяч рублей, то есть 500% за 24 часа, то наша прибыль составит 50 тысяч рублей. Чистая прибыль – 40 тысяч рублей. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании.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 Друзья, прошел час, по моему депозиту прошло одно начисление Прибыль На данный момент у меня составляет 2083 рубля. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. платежную систему я выбираю Payr, сумма для выплаты 2083 рубля.